Друзья, всем привет. На связи Максим Петров. Сегодня у нас тема для, для ролика заключается в том, что Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, здесь давайте поговорим об этом. То есть, что это делается, почему это делается, последствия первого порядка, последствия второго порядка. Высказываю свою гипотезу. Итак, что же произошло в пятницу, Дональд Трамп вечером два э, часа выступал перед народом да, и сказал, что он будет режимом чрезвычайной ситуации. Первое. Второе – он э, при, приостанавливает да, стоимость обслуживания кредитом на образование, то есть, чтобы школы, ну, чтобы ученики не платили кредит за, за образование. Третье – он объявляет о да, том, что он дает команду на то, чтобы закупить по текущим ценам нефть полностью забить хранилище по выгодным ценам пока она дешевая но на самом деле здесь последствий 2-3 порядка очень много я не думаю что мы можем успеть это в рамках единого ролика все, обсмотреть, ну, все обсудить но давайте вот первое что приходит мне непосредственно на ум и опять же то есть людей немного пугает режим чрезвычайной ситуации с другой стороны мне на мой взгляд да здесь плюсов больше чем минусов и не то что я кого-то успокаиваю то есть здесь просто там я стараюсь со своей стороны посмотреть и, может быть, увидеть то, на чем у меня собственный фокус внимания. Итак, что же такое режим чрезвычайной ситуации, в чем его преимущество непосредственно для рынков, для Трампа? Здесь есть несколько причин. Давайте про это поговорим. То есть первое, очень быстрая изоляция, да, проблем с распространением коронавируса. Ну, в любом случае, у китайцев получилось. Они просто называли это режим чрезвычайной ситуации. Да, у них была изоляция, они изолировали целые провинции, но тем не менее удалось под контроль поставить распространение коронавируса. Из позиции быстрого преодоления этого фактора задача очень хорошо решается. Второй момент. Режим чрезвычайной ситуации это, по сути, равно военное положение. То есть чем он характеризуется? Тем, что. А, очень многие вещи, которые хочет сделать президент, и он не может этого сделать в нормальной ситуации, то есть когда нет режима чрезвычайной ситуации. А, система сдержек и противовесов, которая есть установлена в Конституции Соединенных Штатов Америки такова, что ну, вот желания какие-то, да, какие-то амбициозные желания президента, они сдерживаются вот именно, система сдержек и противовесов со стороны парламента Соединенных Штатов Америки, Конгресса и Сената. Поэтому если нужно привести какие-то очень серьезные э, вещи, да, особенно если нужно увеличить там, размер государственного долга, э, предоставить какие-то налоговые льготы предприятиям или физическим лицам, то в этом случае получается, что это очень является такой ключевой момент для для всей страны и получается, что президент не может единогласно принять какое-то очень важное решение, ну, допустим, увеличить потолок госдолга, и в этом случае ему нужно тогда это согласовывать с, с, ну, то есть с законодательным органом. Или он хочет, допустим, предоставить существенный налоговый льгот для предоставления, предоставления льгот при преодоления последствий коронавируса. Опять нужно что-то решать, нужно что-то объяснять, нужно что-то э, с кем-то согласовывать, идти какие-то на уступки Африкс. А Трамп не тот человек, который хочет это делать. Да? Здесь есть при этом хороший повод, ввести режим чрезвычайной ситуации, мы объявляем карантин, мы боремся за, э, за здоровье страны. И под этим шо, посмотрите, он же тут одновременно, то есть даже не давая никакой паузы, он единолично решает, что вот, ребята, вы по, этому самому, по, его, по образованию платить не будете, закупить там нефть и не все хранилища. И в принципе логика в этом есть. То, что хочет сделать Трамп, это предоставить дополнительные налоговые льготы. Откуда он возьмет на это деньги? И самое главное, он не может их предоставить без согласования с Конгрессом, Сенатом, если ты вводишь режим чрезвычайной ситуации, нет вопросов, можешь это сделать. Откуда возьмутся деньги? Второй момент, да, откуда возьмутся деньги на налоговые льготы, для чего они непосредственно нужны. А деньги возьмутся от снижения процентной ставки, то есть Федеральная резервная система США уже снизила на полпроцента, соответственно, есть высокая вероятность, что в 18 марта снизят еще чуть ли не до нуля. И таким образом получится, что стоимость обслуживания долга, в том числе американского правительственного долга, который составляет 23 триллиона рублей, снизится там за год практически с 2% до, 1, до нуля. 2% экономии, 2% от 23 триллионов, это получается 460 миллиардов долларов. Экономия правительства США, ну не экономия, хотя почему нет, экономия, реальная экономия, то есть это то, что не надо будет получать в бюджет эту сумму, чтобы заплатить только проценты. И как вы думаете, куда хотят направить это деньги? Для Трампа просто прекрасно является такой многоходовочкой, Ситуация, когда ты вводишь режим чрезвычайной ситуации. После этого у тебя происходит снижение процентной ставки до нуля. У тебя появляются дополнительные фактически доходы бюджета, ну просто ты процентов заплатишь меньше, на 460 миллиардов долларов. И на эту сумму ты объявляешь еще налоговые льготы да, для малого бизнеса, для физических лиц, с тем, чтобы соответственно увеличить уровень располагаемого дохода, ups, уровень располагаемого дохода у населения. И с этим лозунгом ты идешь на выборы. Круто? Вот представьте, вам бы перед выборами э, взяли и снизили подоходный налог в два раза. Ну то есть, если вы там корпорация, то будете платить не 24%, а 12%. Если вы физическое лицо, то вы будете платить не 13%, а будете платить 7%. И конечно же в этом случае э, конгрессмены будут задавать вопросы. Дональд, ты предоставляешь налоговые льготы, да, а, а как ты их будешь закрывать? И нужно отвечать. А ответа на этот вопрос у господина Трампа нет. И поэтому здесь режим чрезвычайной ситуации очень круто вставляется в эту канву. То есть, во-первых, тебе становится легче получить или легче выиграть выборы. Второе, это предоставление ликвидности. А опять население, если получит эти деньги, да, те же самые 400 миллиардов рублей то, что может получить население, куда они пойдут, куда эти деньги опять выльются, они выльются в активное потребление. И, в принципе, после того, как а, коронавирус будет поставлен под контроль, люди начнут активно потреблять, и экономика достаточно быстро может заработать, скачать. Плюс часть денег, конечно же, придет на рынок капитала, придет на рынок финансового капитала, и здесь просто рынки могут восстановиться и обновить свои максимальные значения. Третий момент. По поводу режима чрезвычайной ситуации, последствий, которые производят, извините, что может быть долго получилось, но тоже не могу об этом не упомянуть. Очень классно, я просто снимаю шляпу, очень классно решается вопрос с ценами на нефть. То есть саудиты и Россия там, сделали некий такой демарш, развалили сделку, цены на нефть ушли вниз. С позиции президента Соединенных Штатов Америки, того, что делает Трамп. Очень круто сработано. Он заявляет о том, что сейчас все хранилища, которые практически пустые, все стратегические запасы, которые есть, которые может быть распродавались по высоким ценам, мы их заполним под завязку. Как это влияет на цены на нефть? А саудиты в ответ на Россию кукушка слетела, да, у них и они, соответственно, начали это самое всем предлагать цены на нефть по демпинговым ценам. То есть они уже там, по-моему, 18% супертанкеров поставили на погрузку в Соединенные Штаты Америки, ну там что-то не по бросовым ценам. Поставляют это в а... Европу, в Азию, то есть везде дают скидки. Америка делает все четко. Зачем качать свою нефть, когда саудиты, ладно не буду я выражаться, когда саудиты, соответственно, продают ее с таким дисконтом, да, то есть давайте непосредственно это закупим. Мы закупим, мы это объявим. А... И в этом случае к чему это приведет? Цены на нефть неизбежно будут расти. Почему они будут расти? Не потому, что мы покупаем да, и заполняем свои хранилища. Нет. В четверг Федеральная резервная система США заявила о том, что она предоставит полтора триллиона ликвидности. Наряду с мерами налогового стимулирования, наряду с мерами ЕЦБ, наряду с мерами Китая, Народного банка Китая, снижение норм резервирования, то есть объем возможной предоставляемой ликвидности в ближайшие 2-3 месяца может составить Колоссальные просто по своим масштабам объемы 2,2-2,5 триллиона долларов ликвидности. Ребят, но ликвидность это неизбежно выльется на рынок сырьевых товаров. То есть это в любом случае люди будут пытаться защитить свои инфляционные риски, и они нефть будут покупать в том числе. Соответственно, цена на нефть в этот период вырастет. Американцы просто красавчики, они просто на курсе на изменение роста цены. нефти уже заработали, они сейчас по дешевке заполнили запасы. Круто? Круто. Второй момент, что, что они получают таким образом, э, это в любом случае приведет к росту цены нефти, да, потому что ее уже закупать будут, а саудиты они тоже не дураки, там неограниченные объемы поставлять под 25 долларов за баррель. То есть цена тоже в принципе начнет повышаться. То есть они по сути начинают являться таким агрессивным покупателем на рынке нефти. К чему это опять-таки приведет? Цена вырастает. Цена вырастает, и тут у нас а, взбодрятся все сланцевики. Производители сланцевого газа, сланцевой нефти. Почему? Потому что они очень хорошо хеджируют свои а, финансовые риски. То есть цена на нефть на споте взлетит, ну, на, на, на, текущая цена взлетит. Значит, поставочные фьючерсы через полгода, через год, через два года, они тоже приведут к тому, что цены на нефть взлетят. И здесь производители сланцевой нефти, которые, в принципе, и предоставляют основные объем, прироста добычи нефти, не, нефти, у них будет цена, по которой они будут фиксировать продажу нефти, которую они проведут через год, через два, через три. Они зафиксируют для, для себя цену продаж в районе 60-75 долларов за бар. Круто. Одно решение. Но как? И кажется мне, вот просто очень многие решения, которые сейчас принимаются господином Трампом они э, очень классные, то есть они реально очень крутые в плане, э, в плане последствий, которые они имеют. То есть он выигрывает и краткосрочно, он выигрывает среднесрочно, он выигрывает долгосрочно. И сдается мне, что здесь мы впрямую видим, как работает искусственный интеллект, как работают э, математические модели, как устроены Big Data, то есть решения, которые принимаются, вещи, которые происходят. С одной стороны, они могут там показаться достаточно сложными, непонятными, не конструктивными в моменте, но долгосрочных последствия в плане самой выгоды Америки достаточно много. Вот такое, может быть, немного затянутое получилось видео, но я действительно снимаю шляпу. То есть то, что делается, делается очень хорошо все, что ты хочешь провести, все, что ты хочешь применить, ты это делаешь, ты это проводишь, ты это делаешь с минимальными усилиями. Ты добиваешься того в конце концов, что нужно. И поэтому, если посмотреть, как перспектива следующих трех-6 месяцев, я думаю, в любом случае, где-то близки к дну. Возможно, у нас еще могут засадить куда-нибудь ниже. Но суть не в этом. Суть в том, что. В ближайшее время будет бешеный объем ликвидности, но это, наверное, уже предмет для другого видео. Пожалуйста, комментируйте, э, делитесь постами, да, ставьте лайки для меня. Ну, не могу сказать, что для меня это важно, важно для продвижения, да, то есть, чтобы больше людей, если вы считаете, что есть какое-то рациональное звено в моих рассуждениях, чтобы больше людей об этом знало, мне было бы приятно, на самом деле, для этого получить, поэтому делитесь. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Ну а в следующем видео поговорим о вопросах, что происходит с мировой ликвидностью, чего ждать там в следующие 3-5 лет. Ой, 3-5 лет. 3-5 месяцев на лет еще сложно говорить. Кстати, про 3-5 лет я тоже говорю, но это уже такая больше конфиденциальная информация в рамках закрытого клуба инвесторов. Мы уже разрабатываем кстати, стратегии на 3-5 лет, что делать а там все будет достаточно серьезно. На этом у меня все, на связи был Максим Петров, до свидания, удачи, всего самого хорошего, пока-пока.